продолжаем шейный отдел шейным отделом работать из положения сидя в принципе для положения стоя то же самое большие пальцы когда он так держит за шею да, они вместе у него мы протянули шейные позвонки нижние ну там c5 c6 c7 да и если хотим добавить еще и грудной отдел да то свою руку продеваем так здесь не получится на данном человеке но я просто покажу вот, чтобы нам так вот захватить да, еще и вот эти позвонки грудные также их вытягиваем вверх при этом поворачиваем наклоняем голову флексе вперед чтобы касался подбородок ключицы кстати вот это тоже проверка у, при здоровой нормальной шее человек наклоняя голову вперед свободно касается подбородком ключицы а при, при повороте назад затылок касается седьмого шейного позвонка это у нормальной здоровой шеи все сразу попробовали правильно так теперь смотрите то есть вот это было да это был грудной отдел теперь шейный отдел взяли наложили свои руки на его руки локти опять вместе получается ну, насколько можно да Сейчас, не, не, сила, сила не надо сила ничего не делаем. расслабились натянули на себя и дернули. следующий прием руки перевели на череп большие пальцы обнимают череп, вот да, не рас, не только. Mm. Соответственно, соответственно, это мы уже будем действовать на верхние шейные позвонки С1, С2. Mm. Теперь руки опять накладываем на него, и тут уже видите, локти его расставлены. Теперь его локти расставлены. Опять натянули на себя грудной клеткой, видите, я упираюсь в него. Сам ничего не делай, расслабься. Mm. Да, очень напряжен. Так, еще раз потянули, потянули в сторону. Ротация, растрясли и подтянули вверх. Хорошо. Теперь спустимся к грудному отделу. В грудном отделе. А, с тобой не получится. А, ну, давай другой прием сделаем. В грудном отделе скручивание сделаем тогда. Ну давай, я просто покажу тогда. Как он делается, там не важно, получится. Ну, да. Просто руки у человека жесткие, и это этот мудриманс до конца. Блин, ну. вот. Если человек достаточно гибкий, да, ставим опять руки, также на шею, да. замок, подбородок касается ключицы, и мы будем давить на, не на осистые отростки, а сбоку от них. Ну, Примерно три пальца да, от опельника от позвоночника отделили в сторону. Если у нас позвонки вышли, ну, сдвинулись допустим вправо значит подставляем колено вправо с коленом будем делать если влево и соответственно влево то есть нам тут нужно место чтобы прицелиться коленом вот, прицелились да теперь убрали колено захватили его за руки локти вместе локти вместе вместе вместе вот прицелились и натягиваем на себя сопротивление наказывая коленом Ох, хорошо. И с другой стороны. О, а хорошо. Повыше перетянули. Пониже подтянули. Хорошо, да? Грудной, грустный. Ну вот, отлично. Да. Если у вас э, ну, не хватает поднять эту колено, да, то в принципе можно и через свой собственный лоб. То есть придаемся губом сюда и насякие на себя. О! нет, коленка и лучше. Холенка сильнее, конечно, мощнее. Да, будет. Мощнее и сразу идет. И теперь скручивание. Значит, пойдем локоть на плечо противоположное, да? Захватываем под рукой его плечо. Скручиваем. Uh -huh. Здесь желательно, чтобы он не полз, да, желательно сделать упор ногой, например. Так. Или даже вот так вот. На разворот мы давим на реберный горб. Натянули, давили. для увеличения движения рекомендую все-таки развернуть в голову тоже в эту сторону, и чтобы глазами смотрел он туда, за себя, угу. за себя. вот так хорошо, потому что получается с головой, да, более идет, натягивается ну вот, дорогие друзья, сейчас мы это все будем отрабатывать на практике. А если вы нас смотрите, то зря вы это делаете. По видео ничего не, не научитесь. Ну, так, может, из посмотреть, да. А, а здесь мы вам поставим руки, научим и отправим с документами, с дипломами, готовыми, готовыми специалистами вперед, в путь, в бой, в работу, да. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алав Гуду.